Организаторы демонстрации протеста против юридической реформы потребовали от лидеров Ешатиты Маханема Лахти, который представляет оппозицию на переговорах по реформе, завершить переговоры с коалицией в течение недели. Мы требуем установить недельный дедлайн. В этот период беседы должны вестись только в составе, о составе комиссии по выбору судей. И так будет положен конец трюкам Нетаньягу, цель которого затягивает время конец цитаты. Напомним, что завтра, в четверг, 4 мая, противники реформы проводят очередной день национальных помех. Ожидается многочисленная демонстрация и перекрытие трасс по стране. Иран захватил второе судно за неделю в Аманском заливе. Командование 5 флота ВМС США сообщило, что судно под панамским флагом под названием НИОВИ захвачено вооруженными корпуса «Стражей Исламской революции». Пресс-служба руководства Российской Федерации обвинил украинские власти в атаке этой ночью территории Московского Кремля беспилотниками. На многих опубликованных видео видно, что в результате атаки загорелся купол резиденции президента России, здание стоящее сразу за мавзолеем. Украина официально опровергает какое-либо при... отношение к этим событиям. Далее прогноз погоды на завтра. «Водка Хортица» – мировая известность и абсолютное лидерство. Признание миллионов и выбор специалистов. Стопроцентная защита от подделок. «Хортица» – тебе понравится. Чрезмерное потребление алкоголя наносит серьезный вред вашему здоровью. Погода на лучшем. В Израиле завтра температура воздуха ощутимо повысится, пару дней будет жарко, шараф преимущественно ясно. В Иерусалиме воздух прогреется до 30 градусов, в авиве до 29. На севере страны в Хайфе 28, в Твере на побережье озера Кенера 36, на голландских высотах 32 градуса. На юге страны Бершева 34, побережье Мертвого моря 35, лад до 39, температура воды возле побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн около метра. Водка мороша. На минеральной воде горных источников. Сила природы в каждой капле. Мороша. Первая. На минеральной. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. Дорожная сводка. На лучшем. Айлон перегружен в северное направление Тхолондо-Керинг-Айеми. -э, прибрежная трасса в сторону севера от Рабин до Нитани. Пробка четвертая в сторону севера от Дрож до Продесии. На шестой трассе в северном направлении перегружена от Касым до Ияль. 65-е восточное направление от Ирон до Ары. 66-я в Южном от Мишмараймих до перекрестка Мегидо. Это все к этому часу об основных пробках. Следующий выпуск новостей. 18 часов. Оставайтесь на лучшем. Специальный эфир «Лучшего радио» о главных событиях в мире. Шалом! В Израиле 17 часов и 5 минут. Вы смотрите и слушаете специальный эфир лучшего радио, посвященный главным событиям в мире и в Израиле. А вы можете легко нас поддержать. Для этого проходите на наши интернет-ресурсы. YouTube-канал Лучшее радио Израиль», Facebook страницы Также у нас есть телеграм канал который называется «Обзиратель». И дополнительный YouTube-канал, который называется «Гвозди». Тамарик Нудельман берет очень интересное интервью у топовых спикеров. Вы можете поддержать нас и финансово. Для этого достаточно пройти по QR-коду в левом нижнем углу вашего экрана и сделать нам донаты. Так вы сможете оценить материально нашу работу. Сегодня в этой студии для вас работают Свизия, Ильбер, Виталий Новоселов, я, Анастасия Гутина. И прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется Арестович Алексей Арестович, военно-политический обозреватель. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Настя. Алексей, как ваши дела? Здравствуйте. Здравствуйте. Давно вас у нас не было. Спасибо большое, что нашли время и присоединились. Да, Алексей, я... Я соскучился. Я да, даже мы... подумал, что вы меня разлюбили, а вот так... Мы тоже соскучились, но я начну, значит, сразу сделаю такую подводку к теме в стиле Фейгина. Ну, Алексей, рассказывайте, как вам удалось долететь до Кремля? Вот так вот, да? С места в карьер. Юга и запада Москвы очень мощная ПВО, как они утверждают. Это могли сделать партизаны только Уральской Народной Республики. Максимум Арбатской. Народной республики. арбацко Покровская. Покровской. Почему сказали, же Лубянская не, не дадим, скорее? Ну, Лубянская. Не дадим центру Москвы, да, грабить э, колониальному, грабить, грабить остальную Россию. Да, вот они начали войну видимо, свое. Ну вот мы уже много раз просмотрели это видео, и вот мы все не можем разобрать, он все-таки упал на крышу, или он взорвался над крышей? Вот... Там не очень видно, но у меня ощущение, что он сбросил что-то. Mm -hmm. вот, но и он точно сюда... не был сбит? Не был сбит, и полетел себе дальше. По-моему, там взрыв произошел над этим куполом Сенатского дворца. Ну вот он скинул что-то, явно скидывает. Вот я там разные видео смотрел. Ну, кто его знает, как партизаны. Нынче модно монтировать все эти БПЛА. Mm -hmm. mm -hmm. вот, вот сейчас хорошо видно, смотрите. Хлоп. Mm -hmm. да. Да. Мог да. Это, да. А может быть это просто репетиция к параду 9 мая yes. и к Каждый салюту пар... вечером? Каждый парад требует свою репетицию. Я думаю, что это очень похоже на репетицию. Но мы сейчас поставим это так на луп и будем смотреть, смотреть, смотреть, смотреть. Я так внимательно посмотрел на большом экране у вас, не на телефоне. Видно, кажется, что все-таки взорвался. Да, да, вот ко мне тоже. Как это возможно, Алексей? Если сейчас откинуть шутки в сторону, как это действительно возможно? Центр Москвы, столица России, и вот прилетает туда беспилотник и взрывается над Кремлем. Такая песня была хорошая. Широка страна моя родная. Она настолько широка, что ПВО, никакого ПВО не хватит ее прикрыть, поэтому им надо было трижды подумать, начиная войну. Ну, смотрите, одно дело прикрыть, понятное дело, страну, одну шестую часть суши, но Москва все-таки это, ну, это Москва центр. Москва огромный микрополис, и сделать так, чтобы туда совсем не долетело ничего, очень технически сложно. Это надо стянуть все российское ПВО, чтобы перекрыть Москву по секторам многократно деревян да, Но э, это можно смотреть бесконечно. Опять же говорю, у меня такое чувство, как было, когда крейсер Москва э, утонул. Э, вот. Но я очень опасаюсь, что сейчас они будут там кричать центры принятия решений и подвергнут центр Киева массированной атаке. Им же вот сейчас, ну, надо как-то, ну, хотя бы для пропаганды, надо каким-то образом отреагировать. Что вы можете сказать про украинский ПВО над Киевом? Смогут ли они? Сдержать. центр Киева подвергали, не дали, как сегодня ночью налетом, чтобы штуках наверное, 11 шахедов летело, а перед этим за пару дней они подвергали ракетами, ракетным налетом. а перед этим они еще раз 30 подвергали центр Киева налетом, но у них как-то не заладилось. Ну, у них, да, у них как-то все не заладилось, то было Киев за три дня, а теперь вот беспилотник... Путин не пострадал, да. Да, Путин не пострадал Они сообщили, что он в нового Значит, точно в нового его нет То есть можно даже не тратить беспилотники Если они сказали, что он в ново Значит, он точно не там Лети сразу на Валдай Ну, не знаю, у него же много Там этих резиденций Но, Алексей, вот кроме шуток Скажите, если бы это произошло Сегодня удачно И его бы ликвидировали Война бы закончилась? Ну, думаю, да по крайней мере в ней возникла бы очень существенная пауза и началась бы интенсивнейшая консультация с Западом и Китаем, mm -hmm. да, и, да и с нами тоже, mm -hmm. потому что я так думаю, что фигурой продолжения войны безусловно является Путин, больше никто. Да. А вот вы упомянули Китай. Я так понимаю, что Китай уже тоже переобувается в срочном порядке. Китай проголосовал за резолюцию, в которой Россию признали агрессорами. Там говорится и про наказание военных преступников, и про репарации. Вот. Так что, ну, судя по всему, Китай не хочет записываться в союзники Путина. Вы помните такой замечательный анекдот времен с Леонида Ильича Брежнева? Указ как КПСС считать спину Леонида Ильича продолжением его груди. Награды уже не помещались. Тут как раз точно все наоборот, считать грудь продолжением спины, потому что количество ятаганов, которые воткнули, там же святое. мало Китай, Индия, Бразилия, ЮАР. но ну Это же удары все ниже пояса. Вообще, против мистера Путина сейчас коалиция сильно больше, даже в Рамштайне. Вот Рамштайновская коалиция больше, чем против Гитлера в марте 1945 -го года. Когда всем уже было понятно, и к этой коалиции присоединялись все коммунины чтобы да, попасть в стан победителей. Ну, это триумф в российской внешней политике, я считаю. Да, да, да. Но вот если все-таки допустить, что это была инсценировка, может ли быть такой сценарий, что они сейчас его как-нибудь где-нибудь в углу придушат и потом что-нибудь взорвут и скажут, а это украинский дрон прилетел и его замочил? Да это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. К сожалению, в жизни так очень редко бывает. Всякое бывает, но так очень редко. Я думаю, они сейчас будут крепить ряды и наносить удары под центром принятия решений. Но мне кажется, их ближайшие дни ждет такое количество сюрпризов, что они встанут. Mm -hmm. Алексей, стоит. скажите, да. это могло быть, вот, возвращаясь к дрону, провокации ФСБ? Чтобы наоборот а разжечь какое-то, ну я не знаю, к примеру, условно во полное военное положение. Не частичные там мобилизации? Так... У них же они применяют все силы и средства против Украины, кроме ядерного оружия в настоящий момент. Как-либо как эскалировать эту войну очень сложно. Даже если они сейчас призовут, объявят полное военное положение и призовут всех и вся, а чем они будут вооружены? Uh -huh. Сейчас примерно 40% всей российской группировки на нашей территории, это 370 тысяч человек, где-то 380, это так называемые стрелковые полки. Чтобы вы понимали, это чуть ли не пулеметы Максима и там, автоматы 47-го года, Сидоры 41 -го, в сапогах 53-го, консервы 56-го, вот это войско. Да. Но тут, Поэтому... вероятно, может быть, они попытались, например, использовать, попытаются это использовать для того, чтобы не столько, может быть, мобилизовать население, сколько, вот, например, Володин говорит, Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим. Володин да. будет требовать ну, вероятно, я не знаю, от Путина, наверное, будет требовать. С Среди отборного набора клоунов, которые там существуют, Володин, уверен, на деле иногда делит второе место, первое место с Медведевым. Поэтому серьезно. На то, что будет требовать там Володин, дело такое. Ну, хорошо. Мы многократно говорили сценарии применения данного оружия. Давайте примерим еще раз. Стратегическое ядерное оружие, стартующее с носителя, это немедленный ядерный удар по России обратно либо неконвенциональный удар по одной простой причине. На нем не написано, куда она летит. А вдруг они решили по Вашингтону стрельнуть? Или по Пекину, правильно? Или по Парижу. А рассчитать Или... траекторию невозможно моментально? Ну, нет, это нереально абсолютно. Все, Она стартует, и это даже сам факт подготовки к ее применению. Это немедленно аларм во всех ядерных державах. мира вообще ядерных державах. Можете представить, как будут реагировать... От китайцев до, до американцев на подготовку. А то, что они увидят, это я вам гарантирую 101%. Хорошо, теперь тактическая ядерная оружие. Готовность к его применению тоже будет, что, увидена. Увидят. Начиная с агентуры, заканчивая техни техническими средствами разведки и так далее. И вот как будет реагировать мир. Я думаю, мы пошли все сигналы, не надо. И ладно бы Запад. Тут же китайцы против. И неоднократно говорили, нельзя. А с китайцами ссориться Но это последнее, что может сделать Путин. Дальше уже некуда. Все. Поэтому, мне кажется, это все страшилки и риторики. Мы все это слышали. Мы еще раз это услышим, когда мы выйдем на границу Крыма и начнем в него заходить. Правда, страшное ядерное оружие. Ну, американцы же пообещали у Стальмебана Ходжеса. прямо сказал, да мы люди простые, я лицо неофициальное. Снесем всю группировку российскую в, в Украине, включая... Черноморский флот, вообще всех уничтожим. А дальше посмотрим. Алексей, небольшое уточнение, все-таки, так как вы сейчас выступаете в роли военно-политического обозревателя, на ваш взгляд, чей это был беспилотник над Кремлем? Я думаю, это арабская, да, арабская, простите, арбатская народная республика. Да, да, Иначе, да, да. иначе объяснить не могу. Пошла протоубийственной а вот... войной на Лубянскую или там, да, республику. Кстати, Украина готова выступить посредником, да, и призывает к прекращению огня сторонами. То есть вы не считаете, что это украинский дрон? Да нет, конечно, боже, мой. Откуда он? Откуда у нас такие дроны? Вы что же наговариваете на нас? У нас э, вот на небе над Сирией время от времени появляются такие таинственные ВВС Лихтенштейна и что-то там бомбят. Вот я думаю, что может быть и это был они туда беспилотник. Да. Не исключено. да. да. Не исключено. Том, над Сирией постоянно поряд НЛО, а мало ли куда им захочется. Может они решили визитировать дружественные режимы по результатам голосования в ООН. Кто их знает. Вы знаете, еще высказывается версия, что это провокация с целью найти повод для убийства Зеленского. Вот у меня к вам вопрос. А как убить А до этого поводов не было? Вот, да, я бы как, раз, могли, как раз и хотел бы, спросить, да. если бы могли, они бы убили Зеленского уже? Убили бы в начале 100%, потом, наверное, вряд ли. Так мы сигналы о том, что вы собираются убить, получали по 5 раз в день, первые 50 дней. И сигналы не имеется в виду, когда предоставляли информацию, хотя она тоже была проверенной, а не так, что типа с улицы подобрали минированные машины, диверсанты какие-то бегали, по крайней мере непонятные лица, диверсанты, которых точно брали на квартирах в 20 метрах от стен офиса президента, mm -hmm. которые заезжали за 2-3 месяца, а то есть за год ядро некоторых групп заезжало. Но вообще последнюю заминированную машину, насколько я знаю, нашли в мае. Это уже когда месяц не было, с лишним полтора российских войск в руки. А это была машина какая, в офисе президента? Гражданская, гражданская. А, ну, просто машинам до да, офисным машинам минировали частным гранат, гранат выходили, растяжки под машину. Да, вот я просто обдумываю эту ситуацию. У Путина уже нет никаких ходов для эскалации. Ему уже просто куда, кроме ядерного куда, оружия чем? не осталось ничего. Я Все, что он да, мог, да. он уже применил. А вот, например, Магарита Маргари... Симоньян написала или... сегодня. Может быть, теперь начнется по-настоящему? Написала Может. она. А до этого в игрушки это играли. Что начнется по-настоящему, если Вагнер признает потери роты, роты, роты в сутки? Только Вагнер. Можете представить, какие общие потери у них за сутки? Куда же еще... Ну, я смотрю, что в, в, в этих расистских пабликах, эти военкоры, у них такие просто панические настроения. Слушайте, Стрелков Гиркин, военный преступник, просто предсказывает полный разгром российской армии. Ну, не будем загадывать пальцы, но я думаю, что нас всех ждет ряд симп... очень интересных сюрпризов. Да, да. да, очень хотелось бы, очень давно уже ждем. Ну, вот, к сожалению, в, как в мае... 2-3 недели. Да. да, помните, вы, вы говорили и подаляк, и вы, что вы собираетесь в мае, там, селфи, по-моему, сделать. Мае, в летом мы собираемся. Летом, да. летом. Немножко, наверное, немножко все-таки придется отложить это. Майк перебор. Да. Да. А скажите, Алексей, почему Владимир Зеленский поехал в Финляндию? Ну, он мало выезжает за границу. Вот именно в Финляндии он решил очно нанести визит. Я думаю, это весьма очевидно. Там, скорее всего, будет опыт обмена обмен наступлением НАТО будет. Обмен опытом. Mm -hmm. вот, скорее всего, а может быть, как, как, какой-то. Там есть намеки даже в открытых источниках, о но неком новом пакете помощи со стороны Финляндии. И этот, эта помощь может быть очень существенной, потому что Финляндия – это страна, которая всерьез готовилась к военной Грузии очередной с 1944 по 2023. Это мощнейшая сухопутная армия, это очень большие резервы и запасы, всестороннее вооружение, часть из которого советское, либо советского происхождения. Mm -hmm. Потому что финская армия еще даже в те времена, слабная, была на 50% вооружена советским оружием, mm -hmm. по некоторым номенклатурам. Поэтому теперь, когда она член НАТО, я думаю, что НАТО могло возложить на Финляндию ну, или Финляндию на себя добровольное обязательства в отношении того, что мы будем помогать как новый член НАТО. Финны нам и так помогали. Но сейчас там То есть открытые они, источники они могут, говорят о неких пакетах новых помощи. Они сейчас. могут передать Украине вот это советское оружие советского производства. Ну, не хотелось бы загадывать, но я допускаю такую возможность. А э, Финляндия, вот как сообщили вчера, по-моему, Финляндия э, собирается подписать Соединенными Штатами двусторонний военный пакт, по которому американцы смогут открывать свои военные базы на территории Финляндии. Да, и это очень хорошо. Ну, Алексей, посмотрите, за год получается, с не, год и три, два месяца, да, пол год и три месяца войны, получается, что вместо того, чтобы отодвинуть Украину от НАТО... Да, Наоборот, НАТО от России. Да, от НАТО от России, Украину от НАТО, да, то есть приблизили вообще уже Финляндия, уже член НАТО, да, то есть почему Россия тогда, не кричит, что сейчас вот в процессе вступления Финляндии в НАТО, почему Россия не стала нападать на Финляндию? Ну, потому что, как бы великатно сказать, они же кричали на это, убирайтесь на границе 1997 -го года, они города грозили. Помните риторику за, за несколько дней до нападения? Кто там? Рябикин, да? НАТО валите на границе 1997 -го года. Это наш ультиматум. Mm -hmm. НАТО послушалась и послушно пришло еще ближе. Если там будут американские базы, то так называемая безопасность России провалится в тартарары. Но они против этого не возражают. Это означает, и это надо очень хорошо понять, в том числе и членам НАТО, которые любят возражать против вступления туда Украины. Что-то надуманный повод, не имеющий отношения к реальности. Да, да, вот это самое подлетное время. Но, слушайте, Алексей, мне кажется, что Путин никогда, никогда сам не верил в угрозу со стороны НАТО. И его совершенно не волновало. Нет. Это чисто пропагандистский прием. Вот смотрите. А скажите, НАТО. а зачем НАТО... Вы смотрите, что такое Путин? Запад же воспитал Путина. Он его взрослел как фигуру. Кто из западных лидеров или мировых лидеров мог похвастаться тем, что был на ранчо у Буша, тогдашнего президента США? Путин был на день рождения приглашен. Это у... очень узкий круг людей. Не каждый американец, даже представители элиты, не каждый президент, не каждый глава державы могли этим похвастаться. Путина пригласили. Путина и Россию авансом приняли большую семерку. Китай не приняли, Россию приняли. Запад заигрывал и облизывал Путина всеми возможными способами. И что Путин сделал в результате? Уж кто, кто, как он, так, так как Путин знал, что Запад не собирается нападать на Россию и угрожать, не знал никто. Зачем нападать на Россию, если ты имеешь России все практически начинается энергоносителем и заканчивая теснейшей сам 16 атомных станций Россия, Росатом строил по всему миру. Это если бы Запад нечестно играл бы с Россией, он бы его всячески ограничивал, потому что американская атомная отрасль в загоне. И в загоне именно по, в том числе по причине эффективной работы Росатома. Но речь пошла об ограничениях Росатома всерьез только на 14-м месяце крупнейшей Европейской войны. Так что же они нам рассказывают сказки про то, как Запад ненавидел Россию и хотел ее там страшно победить? Да, да, да. Просто нам Ему дали полный карт-бланш. Это же Ли Страс, когда стала перед тем, как стала премьером, она произнесла свою знаменитую речь. он сказала, мы Ирану, Китаю и России дали, исходя из убеждения, что геоэкономика исправит геополитику, дали то, чего не имел Советский Союз. Мы дали доступ к технологиям, доступ к кредитным программам и доступ к рынкам нашим. Все дали. А они это все использовали против нас. Поэтому более... Запад был предельно благорасположен к Путину. Он считал его органической частью Запада. Он его облизывал, выпестывал, растил, сделал уполномоченным по СНГ. Вопреки мнению стран Балтии, Украины и многие другие стран Грузии, Беларуси, которые указывали, Молдову указывали на опасность этого шага. Им дали все карты. Ну, кто, кто, кто там на кого собирался нападать? Из него растили фигуру как бы, абсолютно западного лидера. Но э, вырастить не получилось, на этом мы ненадолго прервемся. Буквально пару минут, никуда, пожалуйста, не переключайтесь, не уходите. Мы продолжим наш специальный эфир с Алексеем Аристовичем. Специальный эфир лучшего радио о главных событиях в мире. Ведущий русскоязычный портал Израиля Детали COIL ежедневно рассказывает о событиях в Израиле и мире. Политика, и экономика, история и мода, скандалы и криминал в деталях. И только в деталях. Мы никогда не были там протестной группой, мы пели о том, что внутри нас тревожит. Делай то, что должен делать. Смело, ладно. потому что веришь. Ишь, завернул. Завернул, да? Поэт. У вас была Россия, а сегодня нет. На самом деле у меня уже 4 миграции, так что мне ничего не страшно. Ни хрена себе. Это жутковатое ощущение, это мурашки по коже, но это такие неприятные мурашки. Что изменилось? Песни заиграли абсолютно другими красками. У би есть какие-то фишки? Мы выходим в полной темноте, а за пафос отвечает экран и Шестакович... ГВОЗДИ Красиво, элегантно, сексуально ты, Обычно мужчины меня не покоряют? Я не пианист Кто ты в принципе? Меня интересует мейнстрим Как хочешь, так себя обзывай Очень какой-то вот... Это судьба Ну это колхоз Там была молодость Это джаз Там была влюбленность Рок-н-ролл Попса В блюзе три аккорда и тысяча человек в зале Нужен да? интим Это все бред Вау Вау ГВОЗДИ не только надо уметь рисовать, но и с людьми общаться, как ни странно. Аристофан. Сатира. Клоун. Дерьмища. Капустник, квартирник. Брррр. Жена не ревнует к Масяне? Гвозди. Советское кино, как любой кинематограф, включая французский, на 90% процентов из шлака. Я бы лучше послушал бы Баха. Ну, вот Бах, так. конечно, лучше, чем «Я и чем дуть». Вот этот фильм, предположим, говно. Вот это кликабельная была фраза. Критик он стоит чего-либо? Но я стараюсь себе не льстить. Ты не понимаешь, о чем он говорит? Ну, чудовище говорят на своем языке чудовище. Количество фильмов, снятых в оно переходит в качество? В последнее время вопросы такого рода приводят к введению войск. Молчание, оно такое многословное. Ну, зависит от контекста молчания. Они постоянно кричат и постоянно пьют. Берегись автомобиля, великий фильм, он не про бухание явно. Ты его сейчас опустил. Я, конечно же, не философ и никогда не прикидывался. Гвозди. главных событиях в мире. Мы возвращаемся в специальный эфир «Лучшего радио», посвященный главным событиям в мире. Друзья, напоминаю, что вы можете смотреть нас на YouTube и в Фейсбуке. И там же у нас запущен опрос, и Виталий дам подскажет сейчас, что же мы спрашиваем. Да, мы спрашиваем, кто нанес удар по Кремлю. У нас три варианта ответа. ВСУ, партизаны или ФСБ. Пожалуйста, заходите голосуйте. Можем добавить четвертый вариант от Алексея Арестовича, который присутствует в нашем эфире. Алексей, спасибо, что подождали и никуда от нас не делись. Да. Куда же я от вас Самая моя любимая передача. Спасибо, спасибо. Можно было добавить еще в ВВС Лихтенштейна вот мое предложение. Я думаю, что за него проголосуют Там новый биток в этом деле, видите, да? Не знаю, видели вы или нет. Сейчас и бурно обсуждают двух человек, которые лезли на кукол прямо перед ударом. Да, говорят, что это ПВО. Да, из рогаток сбила. Видимо, они сбили из рогаток. Ну, интересно, интересно, интересно. Но подождите, а то же самое ПВО, которое ставили несколько месяцев назад во всем центре Москвы, и красочно нам это демонстрировали и показывали на весь мир? Проблема в том, что все это страшное ПВО рассчитано на крупные летательные аппараты, типа самолетов, самолетов вертолетов и крылатых ракет. А беспилотник, тем более пластмассовый, у него эффективная рассеющая поверхность очень маленькая, оно часто не видит, а если видит, не успевает отреагировать. Проблема беспилотника в том, что они тихоходные и в том, что они радиопрозрачные. И это большая проблема, потому что все современные средства, ну или там, средства предыдущего поколения, не рассчитаны. Их просто не видят физически. Вот Маттиас Руст мог бы гордиться, что я могу сказать беспилотникам а -а -а. этим. Да. Вот мы говорили про то, что Путин на самом деле никогда не верил в ни в какую угрозу со стороны НАТО, но пропаганда наливала туда в это решето, эта вода там не держалась, конечно, но наливала туда все вот это, денацификация, денаркотизация, не знаю, что еще, вот все эти причины. Но Демилитаризация. Какая... Демилитаризация. Но какая причина, на ваш взгляд, все-таки настоящая? Он просто землю хотел, он хотел вот эти контурную карту, пририсовать себе да. границы вы знаете вы не поверите но в чем меня убедил мой недолгий опыт в политике Это всего два с половиной года правда весьма интенсивных в 99 процентов случаев тому что говорят политики можно верить и нужно верить то есть они буквально сообщают то что они думают как ни странно, все привыкли, что, что политики врут, но, знаете, это расхожий штамп показался. Они прямо говорят, что не думают. Все содержание этой кампании содержалось и вот в этой знаменитой речи от 22 февраля, когда он произнес, произносил речь про Киевскую Русь, про метаисторическую рамку, про один народ. Он действительно думает так. В этой в бывшем Советском Союзе два человека думают метаисторически. Путин и Аристоич. No. Поэтому я ношусь со своим проектом "Русь Украина» про перехват у него первенства, а он носится с проектом захвата Украины и закрытия вопроса о первенстве навсегда. И, вот, поэтому ну вот как-то так. И это очень трудно понять западным рациональным политикам, потому что они считают, что в основе войны лежит экономика, там, ресурсы, распределение, баланс сил. Он думает иначе. И другая школа геополитики. Mm -hmm. То есть это как э, для еврея Иерусалим, для него, значит, вот Киев, откуда no, пошла конечно. земля русская? No, yeah. Да, я говорю, что для нас Киево-Печерская лавра, как для вас... Стена плача. Стена плача, да, как бы вот чья, кто первый. Как бы первенство между самым и Яковом. Да. То же самое за первороста сражаемся мы. Да, но в любом случае, если сейчас территории, которые находятся под российской оккупацией, будут потеряны, этот режим сможет все-таки закуклиться, превратиться в Северную Корею и сохранить Путина? Или все, конец? Но ну, планы у них, гром... гра... планы в громаде. Опять же, к вопросу о том, верить открытой информации или нет. Они же объявили давно о том, что, и периодически продолжают это упоминать, на реформе вооруженных сил 2026, так называемой, где численность увеличивается резко схопанных войск одних одни дивизий, в том числе дивизии ВДВ, создается 16 штук новых, до полутора миллионов поднимается схопанный компонент вооруженных сил. И для меня это не что, но как попытка подготовиться к Второй войне. Второй российско украинский Путин планирует явно переизбираться в 24-м, ну где-то на четвертый год, то есть считаете, 28-й провести за, перед новым сроком, провести успешную операцию с вычетом ошибок с этим самым. Таковы их планы. Я уверен в этом на 101%. И когда они объявили это в 16 году и начали создавать ударные армии на, нашем, на нашей границе 16-го, они сроки готовности называли апрель 21-го. Так и было, помните, да? Первая да. социализм. Да, да, первое это, было. Все, такая, мои, как... все мои великие предсказания как это войны, которые иногда любят только что вот Аристович предсказал, что, что там предсказывать, они прямо объявили, просто надо иметь мужество этому поверить. Сейчас ровно такая же симметричная ситуация. Они планируют так или иначе заморозить или закончить войну сейчас. И готовится к второму раунду, предварительно сняв санкции да, и переиграв ситуацию. Со, со вторым у них, у них проблемы и с тем, и с другим. Первое. С третьим. У них заканчивание войны проблемы. Она может закончиться совсем не так, как они хотели. Не заморозкой. С удержанием территории, а вышибанием их да, отсюда до последнего солдата. Второе. Санкции с них могут не снять. Или не снять так, как они хотят. Судя по тому, как голосует ООН. И третье. Их страны-союзники. И третье. ну Может их не хватить на на то, чтобы успеть перестроить войска за такой короткий срок, на вторую попытку, на увеличить численность, потому что им бы, дай бог, сохранить то, что есть при нынешнем состоянии российской военной промышленности и экономики. Но и неизвестно с переизбранием Путина. Хотя вот здесь я бы был бы более... Вот это менее всего грозит, это они сами себе могут устроить. Но планы их очевидны. Подготовка ко второму раунду. Алексей, давайте поговорим про Умань. Вот э, нас тут интересует вопрос, связан ли обстрел умани каким-то образом с инцидентом между израильским представителем и Лавровым в Совете Безопасности ООН, когда в день памяти э, павших воинов Израиля и жертв террора э, Лавров решил обсудить палестинскую проблему, когда палестинцы туда прибыли с огромным списком претензий к Израилю, э, Гилад Эрдан просто вспылил, вышел из комнаты, сказал, я вам желаю, чтобы 9 мая обсуждали преступление российское, Армии, и на следующий день, не, не на следующий день, через два дня, кажется, до да, э, обстрел Умани. Была ли такая договоренность? Потому что у нас ходили слухи: вот когда еще Беннет только, когда только началось вторжение, Беннет поехал встречаться с Путиным. У нас ходили такие слухи, что есть негласная договоренность. Путин обещал Беннету не стрелять по Умани, потому что там паломники еврейские. Вот как вы думаете: знаете, он очень много стрелял по Умани до этого. Поэтому по ума не летела. я не помню количество точных случаев, просто не прилетало такси. Я не знаю, у меня фактов нет, сказать трудно, но я хотел бы заметить сколь, что обвинять израильскую армию в военных преступлениях, но ну, это человеку, которому выписали ордер международный за... На, как, за похищение детей Путину, а российская армия наша генпрокуратура сейчас расследует больше 78 тысяч, уже по-моему, насколько я помню цифру, ну, российских военных преступлений, преступлений против человечности. Все Это непрерывная цифра. Это, это не некоторая натяжка, как мне кажется. Вот из, сравнить Бучу и израильскую армию, которая стучит в крышу террористам, чтобы не успели покинуть свой дом перед тем, как их разрушить. Ну что, ну это как бы... Это такая, ну... Я, я бы на месте посла при всей его дипломатической выдержке вспылил бы сильно. Раньше. Я бы еще пощучину дал бы. Ну, видимо, мужество израильского дипломата до да, истинного этого. Да, но сам факт такого Демарша показывает, что в Израиле уже тоже их не боятся. Ну, Израилю никогда не, не было ничего бояться, потому что Израиль может стереть их в сирийскую группировку там в считанные секунды. Но, видимо, произошли какие-то подвижки негласные вообще в целом мире. судя. Вот, опять же, критерием является или это фактом является голосование в ООН ближайших союзников в Индии. Там, да, на Мьянма учили. тоже отличилась. Мьянма, да, ну, каз, казалось бы, да. То есть, Мьянма, Армения, ну чего уж там ходить, Армения, вот Армения меня добила, это последняя лакмусовая бумажка, там же российская военная база непосредственно находится. Чего уж там боятся Израиля, простите. Поэтому, ну, достали всех, то, что называется, понимаете. Вот реально достали всех уже. Израиль уже насколько он проявлял дипломатическое терпение, исходя из там суммы факторов, которые мы неоднократно с вами обсуждали. Да. Но если встает и выходит израильский посол в ООН, это значит достали уже конкретно. Так конкретнее некуда. Ну, они же ни, ни, никаких уроков не извлекают, они же со всеми разговаривают только вот такие Конечно. вот это, ш, шантажом. Что такое Израиль? Вот Израиль, война 48-49 году, война за независимость. Первую же ночь нападают пять стран. Это все равно, что на Украину напала бы, кроме России, Польши, Беларусь, там, я не знаю, что, со, слова, Словения, Молдова и еще кто-нибудь. И, и плюс еще один корпус, в, которым командуют британские офицеры. И Израиль тогда решил, несмотря на всю тяжесть происходящего, он в лицо сказал врагам, которые обещали повторить Холокост и мечтали повторить Холокост, что арабы нам не враги, арабы нам друзья. Но ну, Некоторые реваншистские арабки, арабские правители, да, ну а так мы готовы протянуть руку помощи и протягивать. Израиль понял, что не надо плодить врагов и в без того безнадежной ситуации. И Сунь еще говорил специально для таких, как Путин, что первое, самое главное, это что? обеспечить себя союзниками во время войны. Путин довел до того, что от него отказываются предельно надежные союзники, на которых была вся ставка и вся архитектура строилась на них, Индия, Китай, вот. Армения. Ну и вот, наконец-то они сумели поссориться с Израилем. Это надо суметь поссориться с Израилем, который делал все, чтобы не поссориться, чтобы не педалировать тему, чтобы избежать. Они сумели. Да, ну, и простите. сейчас премьер-министр Нетаньяу, который к Путину ездил без конца, но правда это было в более травоядные времена. Да, ну вот при, это при Натаниэле, да, Я, как бы, человек, который стал с Георгиевской ленточкой на мавзолее вместе с Путиным. один из немногих, Ну, знаете, ли это надо суметь? Да, ну... и с этом бессмертным полке ходил с парнем. Портретом... Да, они они, сум... они сумели, да. Да, но зато на следующий день после того, как он вернулся, Израиль там очень крепко разбомбил в Сирии, очень крепко, и Россия промолчала, так что он не зря а там, там ходил. Спусти... За да-да-да. Он не зря там ходил с, этой, с этим портретом. Есть у нас небольшое да, злые прерывание. Языки что что... Да. Повторите, да, пожалуйста, да, да, Алексей, было небольшое прерывание связи. А Злые языки что утверждают? Что раньше э, Россия как бы закрывала глаза на уничтожение неизвестными летательными аппаратами иноземными э, наземными силами иранских военных специалистов в Сирии и в Иране. А теперь говорят злые языки, начал активно помогать их защищать. <связывающий> Но что же тогда делать, если делать третьи силы, которые их уничтожают? Ну, это уже совсем новые правила игры. <связывающий> ну да, ну да. Алексей, вот вы говорите о поиске союзников. Я слышал вас, кажется, у Юлии Латыниной, когда вы привели Израиль в пример, что Израиль умудряется среди врагов находить союзников, а Украина хочет среди союзников находить врагов. Давайте поговорим о Берлинской декларации российской оппозиции. У нас вот, у нас был, когда? Вчера у нас был, или позавчера у нас был, или позавчера у нас был Леонид Гозман, мы с ним это, это, эту историю обсуждали. Вот, как вы вы восприняли подписание этой декларации, насколько она, вот с точки зрения Украины, с точки зрения э, Украины, которая ведет войну, насколько эта декларация сегодня это союзнические отношения? Украины слишком много, она все разная, и преимущественно в Украине проблема в том, что мы вся нация контрразведчиков. Мы ищем врагов, врагов среди друзей. А я разведчик. Я ищу друзей среди врагов. И, и, понимаете, да? Я в этом смысле больше на, Изра... на Израиль похож. Но тем не менее, я глубоко, я, вот я говорю за себя лично, я глубоко позитивно воспринял эту декларацию. Почему? Потому что там, наконец-то, они сумели сформулировать Некоторые очень важные позиции, которые до сих пор были фигурами отклонения, либо фигурами умолчания, они невнятно сказать Первая война в Украине осуждена, Второе решительное. Почему они поставили это первыми пунктами. Полный вывод войск, путинский режим признан чем? преступным, репарациями. Репарации впервые прозвучали, потому что это было очень дискутивно у них вопрос. Они все спорили. Должна ли новая демократическая Россия, если таковой быть, платить за преступления путинского режима? Какие там только аргументы не приводились. Сказали, да, мы готовы. Это важный, очень важный элемент. И третье, то, что, вернее, последнее, что они декларировали создание России, в которой будут резко, резко репрессироваться имперские практики любого, любого свойства. В первую очередь, угрозы соседям. Это сильная позиция. Даже вне зависимости от силы реальной. Позиция объединенная это сильная позиция сама по себе и конечно нельзя не приветствовать этот документ а выступление выступление Гарика Спарова и значит интервью Виктора Шендеровича. Вот вы не хотите прокомментировать, потому что у нас тоже были, были тут довольно серьезные дискуссии в студии по этому поводу. Вот Шендеровича включили в списки на сайте Миротворец. Я я так знаю, что вас тоже туда включали. Я в тоже в поэтому да. это Ой, абсолютно... вы в хорошей компании? Ну, с это Шендеровичем абсолютно... я имею в виду. Это абсолютно не показатель. Миротворец некоторое время выполнял позитивную функцию, потом они окончательно как бы так деликатно сказать забыли. радикализировались. Они сошли с ума просто и начали да. включать все, всех попало, поэтому сейчас это абсолютно несерьезный фактор. Его серьезно невозможно рассмотреть. Он был серьезным в 2014 году, я им сам пользовался, когда надо было все, все, все профильтровать на блокпостах. И uh -huh. Но суть не в этом. Суть в том, что... Э как бы Шендерович, ну, нас все поспешили его, как всегда, осудить. Но поскольку я, я та фигура, которая осуждаю по 15 раз в день, свои же родные соотечественники, рассказывая что я главный шпион на угрозу Украине, mm -hmm. вы понимаете, какая атмосфера у нас царит. Все это надо фильтровать. Если говорить всерьез, я, честно говоря, особо ничего страшного в заявлениях Шендеровича не увидел. Ну, вот что он сказал? Давайте пройдемся. Он сказал, что нам с, с Украиной только по пути до снятия Путина. Но опять же, надо спросить его, в каком контексте он это говорил. Вот это выхватывание заголовков – это типично моя ситуация. Вот я, например, в одном интервью говорю, что я не хочу, чтобы мы провалили шовинизм, и главная украинская идея – это свобода, мы за свободу сражаемся. Поэтому мне не надо прыгать на русский язык. Потому что это вопрос не языка, а свободы. Свобод, понимаете? А в том же интервью я говорю, что мы должны всемерно развивать украинскую культуру, создавать ее, и наш бюджет на культуру и науку должен быть больше, чем военный. Только тогда имеет смысл всего этого, потому что нам нужно очень много контента качественного на украинском языке. Боже, мы обязаны перед предками, потомками развивать украинскую культуру, которую долго ограничивали, топтали и так далее. На этот кусок никогда не выставляют заголовок. Выставляют там где еще русский язык. Поэтому надо понимать нашу специфику. То же самое произошло в Шендерове. Чем я не знаю полного контекста, его нужно расспросить. Но когда на человека наезжают, то приличный человек не хочет оправдываться. Он посылает всех нафиг. И все. Его поставили в условия, он какой-то там... Полуоправдательный пост написал, что он сказал, подождите, это же была вот эта история. Ему там припомнили выплаты Пригожину по суду, вместо того, чтобы там, продажу квартиры, вместо того, чтобы отправить деньги в Украину и так далее. И так далее. Ну... Как кого мы его рассматриваем? Как частное лицо и творца, творца, который выпутывается из сложной ситуации, когда он сам себя загнал там еще до войны? Или до широкомасштабного? Или как российского политика? Он заявлял претензию на политику? Нет, он не политик. Как, как, как его можно мерить политической меркой? Тогда, скажите. Просто. За него схватились как за политика, чуть ли не как за представителя объединенной российской оппозиции и все остальное. Это... Война, она всегда просаживает людей. Но как-то она нас просадила сильно далеко уже. Потому что мы начинаем по походить на таких товарищей, которые с налитыми глазами кидаются на, на любой раздражитель. Но есть старая арабская пословица. Чем лев отличается от собаки? Когда в собаку кидают палку, она смотрит на палку. А когда льва кидают палку, он смотрит на того, кто кинул. Мы, по-моему, теряем достоинство льва. Но не мы все, но некоторые из нас. Да. Способность различать. Но вот что касается Шендеровича и контекста, да, вот этой фразы, когда он сказал о том, что все-таки пути разойдутся да, у России и Украины. Там контекст очень простой в двух словах. Он, имел, он же сказал, что а, дело в том, что Россия, Украина не будет заинтересована в усилении России, в нормальном развитии России, в том, чтобы экономика России развивалась, чтобы Россия крепла и так далее. Украина не будет в этом заинтересована, потому что будет видеть потенциальную угрозу всегда в России. В отличие от российской оппозиции, которая, наоборот, будет в этом заинтересована, всем поэтому эти пути расходятся да так это же правда раз во-вторых но ну, тут надо надо тогда добавлять контекста надо говорить что при определенных обстоятельствах мы можем выстроить нормальные отношения с новой россии если она признает украину независимым государством будет строить отношения как с независимым государством а не в попытке поглотить ее снова сделать частью своей вы думаете это реально возможно алексей а реально было соглашение между Египтом мирно и Израилем после четырех войн? Ну, возьмите 50-е годы, когда Бенгурион принял решение принять репарации от Германии. Тут же просто ходили демонстрации. То, что да, сейчас это да, детство, да. по сравнению с тем, что а ходил... Сегодня да, у нас есть ежегодное учение ВВС Израиля и этих самых, и Германии. Казалось, это невозможно было. Но Германия не нападала прям вот на Израиль, когда его еще тогда даже не существовало. Ну, Германия понимаешь? А вот холокост. Россия напала. бессантимента но... ну, ну, да. я... это много. Но я могу назвать две страны, между которыми отношения куда хуже, чем между Россией и Украиной. Более последовательных врагов невозможно себе представить. Это Франция и Германия. Ну да, на протяжении да. Тысячелет. Ну, это тысячелетия войн, не резали друг друга с превеликим удовольствием, Национальная мифология целиком стоит на том, что немцы негодяи или французы сволочи, Это надо все друг друга зарезать. Времена меняются, и на самом деле все определяет не история даже, а добрая воля конкретно конкретная, воля, которая в этот момент... Проецируется в качестве государственной политики. Либо это воля злая, либо это воля добрая. Если мы гипотетически рассматриваем приход к власти Российской Объединенной оппозиции, которая прекращает имперские практики, начинает строить Свободную Россию, то я думаю, что Свободная Украина со Свободной Россией всегда договорится. Тут вопрос только в том, что как бы... Длина этого пути, когда они еще придут в власть. Но, опять же, в наших интересах что? Способствовать этим, этому или отталкивать от этого? А то, что российская оппозиция должна в первую очередь заботиться о России, по-моему, очень очевидная вещь. О ком они должны заботиться, простите, да, я просто хотел еще напомнить, что вот у нас недавно был День независимости, ВВС Германии принимали участие в воздушном параде в Израиле. Казалось, и, бы, да? казалось в стране, бы. в которой Вагнера, Вагнера не исполняют до сих пор, да? полет Валькирии, но ВВС летает германская. Да, но э, все равно был у нас небольшой такой скандальчик, у нас сейчас очень правое правительство, по их словам, и э, самолеты германских ВВС получили инструкцию не э, лететь над палестинскими территориями, то есть лететь только строго над территорией Израиля, ни в коем случае не пересекать эту зеленую черту, и Израиль воспринял это как некий такой реверанс Германии перед палестинцами и уже устроили немцам такую разборку, но чтобы это были наши последние проблемы. Да, это действительно, чтобы это была самая главная проблема Израиля. Да, да, да. Но если мы говорим о нормализации отношений, то демократия, да, демократии не воюют. Если в России будет демократия, то, наверное, да, Украина, которая направляется в Евросоюз и в сторону Запада, да, Шендерович говорит, что Россия с ней не по пути, но я думаю, что все равно по пути, потому что если Россия будет демократическая, то она тоже будет направлена в сторону Запада и в сторону Евросоюза. Но насколько реален такой сценарий в сегодняшней России, которая там, не знаю, любое свободомыслие загнали под корягу, залили все вот этой свинцовой пропагандой совершенно. Насколько, на ваш взгляд, есть такая вероятность? Ну, совсем она не, она не нулевая. Мы же помним, как предсказали, что СССР не распадется, западная спецслужбы ровно за, и будет существовать минимум до 20-х годов, 20 -го века. Это аналитики, криминологи и советологи высшего, высшего уровня, экстракласса профессионалы, а он через два месяца ровненько развалится. То есть человек предполагает, Господь располагает. Всякое может случиться. Что касается по пути, не по пути, надо честно сказать. Уже как бы высшая дубличь джентльмена и леди человека работать с реальностью, как она есть. Даже супердемократической России, которая выплатила нам все препарации, покаялась, деноцифицировалась и вообще стала не страной, а золотом. У нас Белый, пушистый. Все равно... Белые пушистые мы все равно будем конкурировать, потому что мы, естественно, конкуренты, конкуренты, начиная от исторического фона, заканчивая, например, агра аграрным Зерно. рынком, Зерно. оружейным рынком и так далее. Но тут же вопрос, а по каким правилам идет конкуренция, идет игра, правильно? Если это правило, что давайте лупить по домам в Умане и убивать ракетными ударами детей украинских, вывозить их в Россию, только официально почти 14 тысяч, а не официально 150 тысяч то это одно. А если там это цивилизованная конкуренция, конкуренция в рамках там, правильной рыночной работе, торговли, то это совсем другое. И надо одно с другим не путать. От человека требуется способность различать тонкости. Пропаганда всегда работает на, на стирание граней, на то, чтобы люди превратились в собак, а не во львов. Кидались на, на любую палку, которую им кинут. Можно трижды угодно, сколько угодно говорить про, про травму войны, но мне надоело, у нас достигло такого уровня, что мне даже надоело реверанс этот вечно делать в пользу травмы войны. В конце концов, надо жопу в сбрать, извините, да, mm -hmm. уже прекращать объяснять все травмой войны, вести ответственную политику и ответственную риторику. Что у нас начинают государственные лица проваливаться в такую риторику mm -hmm. не очень. Mm -hmm. И будем показывать пальцем, которые, ну, не каждой бабки под подъездом, честно говоря подходила бы. Да. Да, Алексей, я... ну, у России есть предпосылки к тому самому к России прекрасного будущего, да, или прекрасная, прекрасная прекрасной России, России, России будущего, будущего, да, это партизанская война, которая сейчас ведется, и это там поезд под Брянском, к примеру, да, вот этот сошедший, где взорвали полотно дорожное. Тланность уже. Да. Уже два, да. А, там плюс нефтебаза в Севастополе, ну, то есть предпосылки-то есть, внутри-то тоже есть много недовольных людей. Все вот эти путинские объяснения, что атакуют Украина или злобная НАТО, оно как бы деликатно обходит хе -хе -хе тему, что в России очень много людей, которые с великим удовольствием атаковали бы Кремль, аплодировали бы, заплатили бы деньги. Да. И я... я когда шутка про партизанов в Уральской народной республики или Барбатской, это только наполовину шутка. Уж так, как ненавидят Кремль в России, наверное, нигде его так не ненавидят. Вот, поэтому, ну, опять же, давайте вот Чисто особенно при условии, что маленькой победоносной войны не получилось? Да, россияне не прощают, и даже россияне имперского толка не прощают царям, или они, скорее, особенно не прощают царям проигранных войн. Алексей, еще одна тема, которую я просто боюсь, что мы по времени не успеем обсудить, но, на мой взгляд, она очень важна. Вот Россия пробила очередное дно, когда Путин подписал вот этот указ, что будут депортировать украинцев с оккупированных территорий с лета 24 года, если они откажутся принимать российские паспорта. Ну, я надеюсь, что до лета 24 года не останется никаких оккупированных территорий, и Украина вернет себе. Но, тем не менее, вот что делать украинцу, который живет на оккупированной территориях и на которого вот такое давление, что если не возьмешь этот паспорт, то мы тебя отсюда депортируем, лишим имущества без всякой компенсации и ну я не говорю уже о том, что и сейчас без российского паспорта нет никаких там ни социальных, ни социальной помощи, ни гуманитарной помощи ничего. Что делать сегодня? Все люди на оккупированных территориях цели делятся на три. Категории. Первое, это военные преступники, которые активно помогают оккупантам, в том числе при создании общественно-социальной военной обстановки, которая способствует э, э, да? цели агрессии. Да, например, помогают службам безопасности, российской армии вооруженным силам, участвуют в них там референды, голосования, индоктринация. В вузах и так далее. Это военные преступники, они будут осуждены. Вторая категория – это лица, которые могли бы уклониться, но не уклонились. В том смысле, ну, например, простейший пример. Если некий завод, если его владелец, сказал, да, ремонтируем российские танки. А менеджмент мог бы уволиться, но не уволился. Такие лица, я, я думаю, должны быть поражены в правах. Возможно, без уголовного преследования там надо разбираться в степени вины, но, например, право голосовать 10 лет они не имеют или что-то около того. Mm -hmm. И должны заплатить за это. Вот. И есть третья категория – это люди, которые находятся в обстоятельствах неодолимой силы. Но о чем мы говорим? Пенсионер на что будет выживать? Правильно? Вот, вот. Там, да. Или, например, там, ну, кто там, чья? без паспорта российского ты же не можешь ни в больницу обратиться. Ничего вообще. Поэтому они, я думаю, что их всех нужно амнистировать и и как бы предъявлять человеку, который не мог выехать, оставив родителей, там, или просто пожилого человека, да вообще любой человек, который ну, по каким-то обстоятельствам остался, в преступлениях участия не принимал, а без российского паспорта не мог получить медицинскую помощь или элементарные там, социальные практики обеспечить себе, то, конечно, мы их амнистируем, и к ним претензий не будет. Но если Но я бы так сделал. Да, но если Путин подписывает такой указ, это значит индикация, что не очень у них получается переписывать украинцев в российской гражданство. Видимо, очередь за этими паспортами там не, не стоит. Совсем не получается. На момент выхода их из Херсона, по-моему, на всех оккупированных территориях что-то около 37 тысяч, по-моему, цифра была такая. Взяли добровольные паспорта. 33 или 37. Я точно не помню уже сейчас цифру. Но цифры ничтожные по сравнению с реальным населением, которое там проживает. Несмотря на все усилия. Сейчас, возможно, больше, потому что время требует своего. И когда 15-й месяц вы же понимаете, да. Хотя эта цифра тоже до конца точно не известна. Надо разбираться. Но то, что их встретили, мягко говоря, без восторга в регионах, где они традиционно рассчитывали на крымский сценарий 2014 года, так и там же легенда. Есть достаточно объективные данные нуждающиеся в проверке, что когда был референдум в Крыму, всего 29% проголосовало за присоединение к России истина И точно есть свидетельство. Там же паспорта крымчанам дали по умолчанию в 14 А если ты хотел отказаться от российского паспорта, тебе нужно было отстоять очередь и написать заявление «отказываюсь». Так вот, очереди стояли неделями. Ужас. Это, это засвидетельственный факт. Неделями стояли на отказ от российского гражданства. Поэтому даже тогда это было шито белыми нитками. А уж сейчас... Ну да, если это если, если, если там надо было стоять в очереди, чтобы лишиться гражданства, и люди в, это, в эту очереди стояли, стояли, да. да. А, ну а с точки зрения, ну вот я, я даже не знаю, я даже не могу себе это представить, как они собираются депортировать людей с того места, где этот человек родился, где могила его предков. Вот как, как ну, они это себе это представляют? И куда хочу... они их будут депортировать? Ну да, это большой вопрос, куда вывозить? То, то пойти на украинскую территорию, да. Тут вопрос: вот в чем: что давай тут сама важна юридическая правовая оценка, в том числе с точки зрения международного права, э, гуманитарного права войны, самого факта угроз депортации. То есть, это что? Это принуждение взять у гражданства, нарушение Женевской конвенции, а депортации. Это ну, если не на этнические чистки, похожи, то в принципе на чистки территории, что является ну, еще, одним в копи, еще одним камнем в копилку российских преступлений. Сам факт принятия такого решения уже имеет в себе состав преступления. Или угрозы принятия такого решения, потому что угроза может рассматриваться как субъективный замысел на реализацию там, целей, последствия, которые ты желал, чтобы настали. То есть полный состав преступления. И я думаю, что в Гагу добавится просто еще один том. эти Гаврики наматывают себе срок. Ну, Просто это, темпами, которые не могут не радовать. Ну так уже можно Сейчас заводить все. папочку. Он же подписал, это уже закон, который вступил да, в силу. Да, ну да, закон уже есть, да. Так я же говорю, том добавится и как бы ну, вот еще, еще, еще и за это будут судить. Алексей, напоследок, небольшой вопрос. Думаю, вы прекрасно слышали о том, что в России собираются переписать учебники истории и максимально убрать упоминания Украины и Киева, собственно, в этих изданиях. Как вы считаете, преодолеет ли российская вот молодежь, дети, ну и в будущее, будущее поколение вот этот вот пробел в истории? Я думаю, молодежь радикально отличается. Если создать условия свободы, то дети, которые занимают до сих пор первые места на международных олимпиадах, по математике, по всем остальному, историю как-нибудь освоит. Хотел бы напомнить им Николая Сергеевича Трубецкого, князь рубеж 19-20-х веков, историк, который. Занимался, в частности, украинским влиянием на Россию. Он сказал, что оно было не просто было большим, оно сказал, оно было определяющим. Но Киевская Начинается... Русь вообще Россия началась да, об этом. В малейшее время реформы Никона до да, церковная реформа, да, и само создание Российской империи это же целиком украинский проект. Ифан Прокопович. И разрешите мне закончить моим любимой присказкой. То, что он натворил Прокопович, то есть правит Арестович. Шикарно. Это, с нами такая... на... Да, с нами на связи был Арестович Алексей Арестович военно-политический обозреватель. Алексей, спасибо большое, что нашли время спасибо. и смогли присоединиться к нашему эфиру. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Добра. спасибо. До свидания. Друзья, на этом наш специальный эфир подошел к своему концу. Впереди вас ждет на FM на 1064 FM программа Наука с Цвизильбером. Затем программа Смени пластинку с Настасьей Демьянец, а также 52-я улица с Анной Шалютиной. На этом наш вечерний специальный эфир подошел к концу. Подписывайтесь, комментируйте наш контент и, конечно же, подарите нам несколько своих лайков. Нам будет очень приятно. Сегодня в этой студии для вас работали Цвизильбер. Алина Васелов и Анастасия Гутина. Спасибо и до свидания. Специальный эфир лучшего радио о главных событиях в мире.